анекдот, работа с возражениями. Посетитель обращается к официанту. Уважаемый, что-то мне кажется, у вас в последнее время порции как-то поуменьшились Официант. Ой, что вы, что вы? Это у вас оптический обман. Просто мы расширили зал и поэтому ваши порции кажутся более маленькими. Во как? Лайки. И в комменте это не оптический обман. Ставь давай. Жик, бум.